Итак, первый фрагмент Ну вообще первый фрагмент э, я покажу здесь скорее даже не катю варнаву а именно а как замешкалась как растерялась ксюша собчак довольно редко такое встречается да и кстати если вам интересно на это посмотреть а поподробнее у меня есть загашники одна тема где а, ксюша собчак на прямой связи с а, соловьевым там а, она довольно часто мешкалась а, и если вам интересно то в комментариях Пожалуйста, скажите, что вам это интересно, и я разберу эту тему. Ну, давайте все-таки включим видео и посмотрим, а что а, как замешкалась Ксюша Собчак: а ты, от... выше среднего. А ты видела? Да, да конечно. конечно. И как тебя... Честно мне интересно как пойдет потому что э... Ну, смотрите а, как, как выглядит а, то что ксюша собчак ура замешкалась да значит первое переспрашивание переспрашивание это признак того что ну что-то не так пошло да а дальше отклонилась корпусом, испугалась. Она не ожидала вообще вопроса, да? Она думала, что она идет только вопросы задавать, а тут бах и ей вопрос э, такой э, достаточно неудобный. Почему? Потому что э, в данном случае она, ну как она и сказала, она очень витиевато и э, так вскользь сказала. Но она не выразила восторга по поводу передачи. Она как-то вот так уклончиво очень ответила. Э, Слушай, ну мне кажется, что просто сейчас какой-то бум такого рода программ. Ну, а, ну, она там дальше еще что-то рассказала, но ну, в общем выкрутилась, конечно же. Но а, вы знаете, замешкалась и это дорого стоит, потому что Ксюша собчак мешкается а, крайне редко да вот чтобы ее а, в замешательство ввести это очень очень надо постараться видите с самых первых минут а, получилась вот это вот а, такая оказия а, да вот а, а, да, дантина а, дорогие мои я сегодня сделала опрос и это ну я по опросу вижу что действительно надо проводить тот стрим о котором я сказала поэтому следите за публикациями я обязательно вас оповещу потому что этот стрим это будет не мой стрим а я приглашу хироманта для того чтобы она осветила эту тему а это это в общем-то и задумывалась вот именно так поэтому дорогие мои я для вас проведу отдельный стрим а, вместе с хиромантом я уточню у нее по времени как она сможет поэтому ждите в ближайшие дни мы обязательно это сделаем а, да значит идем дальше по нашему сегодняшнему эфиру а, значит Моя проблема, мне в этом очень комфортно. Не знаю, мне это очень интересно. Я не знаю, какая у тебя будет роль в театре на малой бронной, но я бы вот хотела увидеть, наверное, вытащить из тебя, если бы я была режиссером, вот именно это такую серьезную, вообще не смешную, в чем-то злую, сложную личность. Понимаешь? Ну я не люблю людей, вот допустим. Есть у меня недостаток. Я не люблю людей. Ну, здесь сразу два момента хотелось отметить. Первое, Ксения Собчак вначале закатала рукава. О чем это говорит? О том, что она увидела что-то, за что ей хотелось бы взяться. И вы знаете, вот некоторые высказывания Ксении Собчак, да, и какие-то ее оценки прив... приводят меня к мысли о том, что скоро мы увидим Ксюшу Собчак в роли режиссера. Мне так почему-то кажется. Потому что вот она сразу так у нее глаза загорелись, и вот это вот вот этот жест когда она рукава немножечко э, подтянула э, это вот как раз жест когда говорят закат закатать рукава да для того чтобы начать работать то есть она видит материал с которым она хочет работать и работать именно в качестве режиссера э, да значит здесь вот это невербалика и что касается кати варнава э, она в данном случае сказала что я не люблю людей но при этом сейчас Давайте посмотрим, что сказала ее тело. Ну я не люблю людей, вот допустим, есть у меня не не люблю людей. Видите, а, плечиком, плечиком она а, все-таки подняла плечика. О чем это говорит? Подсознательно она, она ну ее подсознание очень сильно в этом сомневается как вы знаете да из наших предыдущих эфиров uh, у нас уже все uh, мы uh, очень хорошо разбираемся в физиогномике и профайлинге, до да, язык тела он никогда не врет но почему же так происходит да вот она uh, считает что она не любит людей но uh, вот видите тело выдает другую информацию но она сама же потом в, в дальнейшем рассказывает в чем на самом деле дело и здесь как раз знаете не совсем она не любит людей она давайте вот послушаем следующий фрагмент и поймем что на самом деле она имела в виду понимаете часто мы сами себе навешиваем ярлыки часто мы сами себя оговариваем но наше подсознание дает сигналы о том что это неправда а вот послушайте что она дальше говорит я никогда в жизни не, не покажу этого я наоборот сделаю там сейчас там именно с профессиональной точки зрения чуть чуть по другому я зайду и скажу ой как вас много я так стесняюсь ну то есть я попытаюсь это обшутить внутри у меня просто будет Маленькая истерика от того, что я буду максимально пытаться всех запомнить, где кто сидит, если что по именам, сразу по пойму по реакции на меня, кто как себя сейчас будет вести и чувствовать по отношению ко мне. Ну то есть я об этом постоянно думаю. Все вот... сложно привыкнуть к новому? Невозможно. Mm -hmm. Я не могу привыкнуть к новым людям. Ты не чувствуешь себя в безопасности? Я не чувствую себя в безопасности, и мне дико некомфортно. Вообще вот прийти в новую компанию искать сказать там... Я, то есть я, всегда, я раньше этого не делала, не спрашивала, потому что мне казалось это неудобно. А сейчас я спрашиваю. говорит вот приходите туда-туда-то. Я всегда спрашиваю, а кто будет? Как много людей и скольких я не знаю. Было несколько раз, что я приходила и видела, что людей там в два раза больше, чем озвучили, и я не знаю практически никого, и я уходила вот обратите внимание да я вижу что я э, немножечко с пикселями выхожу но что поделать я не могу понять почему это э, э, если кто-то мне может помочь пожалуйста отзовитесь э, на, на следующие эфиры я заметила что последнее время очень часто картинка хромает э, да если э, кто-то мне что-то подскажет и буду очень благодарна э, да что касается кати варнава э, в данном случае когда она э, но ну, поняли да что она на самом деле бы не не нет людей не любит она боится новых людей, понимаете, это большая разница. Она боится знакомиться, и этому тоже есть причина, и это а, тоже она это проговаривает, это как раз тоже из детства пришло, а, и ну это такой, знаете, небольшой комплекс у человека, и что поделать, но ну, все мы родом из детства. А здесь, ну вот вот это вот она считает, может быть даже, ну вот так мозгами думает, что она не любит людей но на самом деле она тут совершенно другой она боится знакомиться с людьми вот в чем проблема они не любят людей не любят людей у нас воданаева а не любят людей там башаров да вот вот они не любят людей а вот здесь как раз не не любовь к, к людям а именно другое вот это ну страх просто страх знакомиться с новыми людьми а, так что здесь конечно же она себя говорила но мы с вами знаем хорошо физиогномику и профайлинг и нас не проведешь даже когда человек сам себя оговаривает мы его тоже выводим на чистую воду и доказываем что это неправда и так приятно делать такие выводы потому что ну мне уже честно говоря вот эта чернуха с башаровым и водонаевой очень надоела а, да а значит и когда она рассказывает давайте сейчас еще немножечко концовочку как она рассказывает душа, мне казалось это неудобно. Сейчас я спрашиваю. Говорит, вот приходите туда-туда-то. Я всегда спрашиваю, а кто будет? как много людей и вот смотрите как она рассказывает она во-первых наклонила наклонила этот, лицо и опустила челюсть то есть это знаете когда человек на самом деле не любит людей это ну чаще всего именно от гордости да и когда он говорит о каких-то ну, людях да он поднимает челюсть как раз он готов бороться он но ну, в нем много вот этой вот энергии до да, для борьбы именно для ну, он готов ударить первом да? а здесь как раз наоборот она вот так наклонилась это готовность выслушать, это готовность влиться в какую-то компанию, но в то же время она боится боится сделать какие-то первые шаги. вот о чем это говоритих я не знаю было несколько раз, что я приходила, видела, что людей там в два раза больше чем озвучили и я не знаю практически никого я уходила да ну там было еще отталкивание а, локтем ну а, ладно мы это пропустили ничего страшного то есть а здесь речь о том что она не любит новые компании потому что она их просто боится а вообще конечно если честно я но ну, была приятно удивлена но с, что что она не такая знаете у меня складывалось впечатление что она такая женщина наглая а, но ну, вот у нее роли такие она всегда играет такие роли Роли. а сейчас я увидела что она настолько ранимая настолько э, тонкая настолько вот э, ну, приятное в общении что я просто влюбилась в этого человека ну по-хорошему конечно <laughs> да а, значит э, э, так так так а, вот еще есть комплекс сценические людей на сцене ты звезда а когда тебя ставят в толпу ты чужак есть такое а, да совершенно верно вот у нее как раз знаете у нее много э, сложных таких моментов которые она в себе прорабатывает но все равно она очень у нее тонкая душевная организация при всей вот этой вот браваде которую она ну вот показывает на сцене она на самом деле ну такая очень скромная по натуре да значит следующий фрагмент операции на лице нет ни одной классической операции ни одной я ни разу не трогала свой нос и не буду его трогать. Вот здесь, кстати, я засомневалась. Вот давайте еще разочек посмотрим, как она говорит про ни одной операции. Операции Смотрите. на лице нет ни одной пластической. Вот видите, и ни качнула ни головой, одной. да. Вот. Я ни разу не трогала свой нос и не буду его трогать, потому что это очень чревато. Но вы знаете, вот что она не хочет его трогать, ну как минимум больше. Вот это вот закрывание ноздрей, вот это. Смотрите, ноздри вообще вот отверстия вот эти ноздрях это темперамент вот сколько сюда проходит воздуха чем шире ноздри тем больше темперамент воздух это а, но ну, топливо человека и когда человек вот так вот как бы вот поддира нос но он при этом закрывает ноздри он закрывает свой темперамент закрывает свои желания закрывает свои э, ну вот вот эти лишние потребности до да, в какой-то степени потому что темперамент это э, что это это страсть это то что выходит да и может не вернуться да та энергия которая ну которую человек не хочет отпускать в космос поэтому она вот в данном случае взяла и э, ну, вот закрыла свои вот эти вот э, потребности возможные потребности да то есть запретила себе это делать но вот что касается все-таки операций, с одной стороны я посмотрела фотографии где там а, есть а, ну вот варнава фото до и после а, там все фотографии сделаны очень хитро а, там где у нее большой нос а она сфотографирована вот так где у нее нос якобы после операции она сфотографирована вот так попробуйте сами это сделать и замерите свой нос вы точно также сможете а, сделать а, такую же фотографию до и после пластической операции потому что поменяв ракурс а, меняется и размер носа поэтому здесь конечно же а, фотографии а, до и после меня не убедили но вот почему-то реакция ее на ну вот на то что она говорит вот меня немножечко смутило потому что а, ну не знаю то ли она вот о чем-то еще думала в этот момент и как-то кивнула но дважды она произнесла и дважды это кивнула поэтому здесь меня все-таки некоторые э, ну, некоторые моменты меня смутили а, да ну поставьте кстати в чатик поставьте десяточку кто считает что у нее нос сделаны пятерочку кто считает что а, у нее ничего ну вообще в принципе кто считает что была пластическая операция а, на лице поставьте пожалуйста десяточку кто считает что операции не было, поставьте пятерочку. Вот мне хочется ваше мнение узнать, а я след... ну дальше включаю. что процентов моего лица это нос, и это будет очень заметно, и мне в принципе он нравится. Ну, вот насчет, в принципе, мне нравится тоже а, здесь а, врет она. Потому что, ну, вы, вы у меня уже стрелянные воробьи, и а, понимаете, что здесь была эмоция отвращения. И вот как раз здесь он мне нравится. И здесь больше идет, может быть, голова клонится к нет больше, чем а, к да. И мне, в принципе, он нравится. Ну, то есть еще и отмахивается ну то есть отстаньте от меня все все мне мне нравится только отстаньте вот так вот это трактуется да вижу наши мнения разделились в общем то но вот я свое мнение сказала окончательный вердикт я наверное выносить по этому поводу не буду потому что ну как бы могла она так немножечко и оговориться, а, ну не будем сегодня сильно придираться, тем более, наверное, я сегодня слишком предвзято а, отношусь к герою, а, мне, мне этот герой просто больше нравится, <laughs> да, уж простите мне а, то, что я человек, а, да, идем следующий фрагмент. Операции на лице нет ни одной а, классической операции. Ой, простите, опять я то же самое включила. А, следующий фрагмент. Это ненормально тратить 3 миллиона рублей на шмот, особенно в нашей стране, где вот мягко говоря, говоря, в нашей живут стране не так не принято. Потому что э, низкие зарплаты, низкий уровень жизни и так далее. Но я, во-первых достаточно в своей жизни прожила в с ощущением того, что нет денег, нет. Вот смотрите, вот это вот, вот как раз я хорошо поймала, а вот это вот эмоция, а это эмоция, знаете, полустрах неловкость а, понимаете а вот вот так реагируют люди когда им неловко попасть в какую-то ситуацию где а, они могут стать а, объектом насмешек вот а, когда человек попадает в социум ему а, очень важно взаимодействовать с людьми а, ну так чтобы его хорошо воспринимали то есть по всем правилам э, ну вот выполнять определенные функции да и вот это нормальным считается как только человек заходит за грань вот этих правил э, ему сразу становится страшно страшно и неловко вот и в этом случае э, можете кстати за собой пронаблюдать если вы что-то делаете такое что в социуме может быть э, ну, вызвать осуждение у вас появится вот это вот желание натяну ну вот губы а, эти уголочки губ потянутся вниз вот попробую ну вот я уверена что вы сталкивались с такой ситуацией когда бах и ты оказываешься в неловкой какой -то, ну, какой то неловкий момент происходит и ты понимаешь что сейчас на тебя все смотрят и ты ну как дурак да или там ну где-то вот вот эта вот неловкость она передается вот в этой эмоции и видите как она говорит вот именно с этой неловкостью одежды никогда «Не буду одеваться так, никогда не буду учиться там-то, ни, никогда не буду ходить по этим заведениям, потому что нет денег» да ну вот так так так вот замечательно но у кого такое было кстати плюсик в чатик поставьте а то я может говорю а вы так ни разу у вас так лицо не делала вот я например за собой часто замечаю когда я попадаю в неловкую ситуацию у меня губы вот так делают ну вот как то так но актриса конечно же она актриса и это понятно но перед вчера буквально мы разбирали марата башарова да он тоже актер причем он учил Здесь актриса сама а вот Марат Башаров учился. Но тем не менее мы выводим людей на чистую воду, мы видим на самом деле, что они думают. А, да, значит следующий фрагмент. Какая самая стрёмная была? Продавать книги в электричках и всякие средства от насекомых. Ну вот видите есть здесь э, неловко тоже и э, вот сейчас она даже себя в какой-то степени осуждает но вы знаете я здесь должна тоже кое-что кое в чем признаться почему я э, варнаву просто зауважала очень очень сильно дело в том что вот она говорит что она торговала в электричках, а у меня тоже был такой период в девяносто восьмом девяносто девятом году и я тоже это знаю и я тоже э, на самом деле очень э, мнительный человек и также вот мне неловко всегда было я к доске даже выходила краснела стеснялась а вот в электричках это такая знаете школа жизни она конечно об этом рассказывает смущаясь но я думаю что для нее это был очень такой классный урок жизни ну давайте послушаем Насекомых. <связь> да, средства от араканов или других грызунов Я ходила по вагонам. Это жесть, полнейшая. <связь> Понимаешь? <связь> это освежитель для тайной комнаты. <связь> это сборник анекдотов про того, кого называть нельзя. магический <связь> <связь> камень для заточки ножей. И это все было со мной. <связь> Почему это самая жесть, как работа была? <связь> ну, потому что, ну, только, знаешь, когда ты за раз можешь увидеть такое количество неадекватных людей, это, ну, страшновато, страшновато, с учетом того, что я, в принципе, не очень люблю людей, это просто, ну, это просто странно. Да, я тут смотрю, читаю комментарии. Вы, если что, пишите в комментариях. Чат я не успеваю, к сожалению, читать, но в комментариях я всегда все прочитываю и отвечаю. Поэтому поберегите свой пыл для комментариев. Идем дальше, следующий фрагмент. Вот смотрю, последний раз твой гражданский муж появлялся у тебя в Инстаграме 9 недель назад. Куда он пропал? Что вообще у тебя происходит? Нет, на самом деле, ух. Ты прям спросил, я думаю, мне так легко будет на это ответить, а я такая сейчас прям запарилась. А, вот, а теперь посмотрите: вот это вот очень интересная а, смена тела, а, смена позиции. А, вы знаете, с одной стороны, да, она думала, что ей будет легко, но а, вы видите, что она заволновалась, она откинулась. А, да, откину, ну, то есть а тело у нее а, попыталась убежать да вот такой вот способ а, избегания а, ну, вот, неловкой ситуации и смотрите она еще и локтем закрылась а, вот это вот закрыться, но как бы типа открытая она. Но, конечно же, ей очень неприятно, неловко она хотела бы избежать этой темы. Ну и вот, вот эти вот вещи, они часто очень происходят в жизни, когда человек вот так откидывается и вот так локтем как бы закрывается. То есть она обороняться готова, но наступать точно не будет. Но обороняться только вот ну как она она не совсем даже готова так так вот врасплох ее застали мы а, с константином а вот здесь вот конечно же вы видите что эмоция отвращения но скорее все-таки отвращение к ситуации либо возможно что а, к бывшему своему молодому человеку она и испытывает какие-то такие эмоции но заметьте она ни одного плохого слова о нем не сказала И это делает ей огромную честь особенно в наше время когда многие женщины не успели разойтись не успели там как-то закончить отношения уже на всех каналах да уже везде рассказывают о том какой он все-таки гад и ну, не буду говорить плохих слов да какой он плохой человек вот так вот я скажу а здесь вот она неизвестна но конечно же у нее какие-то вот остались моменты какие-то эмоции да, которые она выражает в эмоции при вернее отвращение отвращение неизвестно по какой причине вот я не могу понять Сергеевичем, моим прекрасным разошлись возможно ей не нравится сам факт того что они разошлись и она сейчас с отвращением относится вот к этому либо она относится с отвращением константину мекинькову который бывший ее молодой человек не знаю вот здесь но то что эмоция отвращения губы сжала видите то есть скрываемый такой скрываемый в какой-то степени гнев да как ну, злость какая-то внутри сидит конечно но она скорее все-таки обращена а, внутрь себя потому что ну вот по всему а, интервью я вижу что она а, в отношении других людей вот эту злость не распространяет и она как-то вот внутри себя это все переваривает и выдает уже позитивные эмоции вот этим она мне очень очень понравилась. А, а, у нее очень хорошая самоирония но а, значит Идем дальше, следующий фрагмент. И в Инстаграме вы вместе. Подожди, это очень удобная, это это очень удобная форма общения и вообще очень удобная ситуация. Скажи, год уже как ты живешь одна да? здесь. Он знает. А, сейчас секундочку, мы, кажется, пропустили. А, сейчас еще раз. В Инстаграме вы вместе. Потому что это очень удобная, это, это очень удобная форма общения и вообще очень удобная ситуация. Видите, вот так вот локтем немножко отодвинула, но вот что-то, что-то у нее, не знаю, не просто так они разошлись. Вот она в интервью это не раскрыла эту тему, но вот у нее много таких вот эмоций, которые э, говорят о том, что у нее все-таки не очень х хорошо она к нему сейчас э, относится. Скажи, год уже как ты живешь одна да? здесь? Он знает, что вы расстались, и там наверняка какая-то у него своя жизнь. У тебя не, своя... За, днем у меня за год как бы ничего не случилось. У тебя за год никаких не было отношений ни с кем. Mm -mm. Смотрите, вот это вот сжимание губ это вообще, ну вот конкретно она в стрессе находится. При всем при том, что она, ну, так вот, не показывает того состояния, в котором она находится, но вот это вот, как раз, говорит о том что у нее сейчас на душе очень сильно кошки скребутся и это спустя год после того как они расстались то есть возможно она очень сильно жалеет или что что ну, скорее все-таки жалеет излиться на себя и вот на себе к себе относится с этим отвращением ну как-то вот очень очень плохо у нее на душе Тебе, как так, Тебе можно... сейчас меня жалко. Ну, я, я умоляю, просто... подставишь какую-то музыку из истории Оксаны Пушкиной, пожалуйста, в это. Ну, молодец, сама ирония просто блестящая. Вы понимаете, у человека реально на душе скребутся кошки. Вот так вот она, прям, знаете, чуть не заплакала. Она губы просто прикусила. Понимаете? и при этом ну вот смех конечно же это защитная реакция но вот такая самая ирония поставь музыку такую да ну просто блестяще просто молодец вообще всем бы так стресс переживать вот молодец она не направляет свой стресс куда-то вот во внешний мир да? она, она вот как-то внутри себя с помощью самоиронии вот это все переживает я понимаю что ей сейчас тяжело но она вот она, она молодец она вот реально сильный человек перед нами сейчас мы разбираем реально сильного человека который не ходит кулаками не машет не ненавидит никого не сплетничает о ком-то да вот она берет и вот по взрослому берет ответственность на себя она по взрослому переживает свои какие-то потери да да ей больно и это видно да у нее ну, ей действительно сейчас довольно тяжело да несмотря на то что год уже прошел но видимо она не может его забыть но вот тем не менее она ни одного плохого слова о нем не сказала она действительно вот ведет себя как человек очень сильный я прям покорена ее поведением было бы идеально если бы мы прям посрались на какой-то очень херовой почве разошлись и можно было бы из-за этого даже прям какую-то историю классную крутануть но у меня, к сожалению, все в жизни Ну вот насчет крутануть у нее челюсть вперед немножко пошла. А, она, конечно, так... Ну, с, это, это просто самоирония, блестящая. Вот мне нравится, как она а, это, это все вот, пере, переворачивает, да, получается, что несмотря на то, что ей больно, ей неприятно и так далее, а, но при этом она умудряется еще и шутить, и иронизировать вот на эту тему. Скучно происходит, у меня произошло это расставание вот таким скучным нормальным человеческим образом. За год хоть раз пожалела об этом решении? Нет. А вот здесь как раз я и опять-таки не верю. Видите, какое лицо, да? И она кивнула, сказала нет, но кивнула и поджала губы. О чем говорит? О том, что жалела неоднократно и сейчас может быть жалеет. Но вот нет я себе пообещала и я не буду никому показывать свою боль вот это настоящая женщина я считаю вообще прям она у меня выросла в глазах я раньше в общем то тоже любила смотреть в comedy woman как она роли а, выдает но вот она она реально умеет быть смешной да вот ей подбирают такие роли но вот в данном случае когда я увидела ее как человека я просто поняла что это человек с большой буквы а, да Издевались давно, поколачивали меня. И, Может, издевались там... в школе? Да, да, да, да. Я не люблю школу. Ну вот видите там проскользнула эмоция презрения ну вот несмотря на то что школа уже давным-давно в прошлом у нее вот эта боль осталась и вот для чего я этот фрагмент вообще поставила помните мы недавно разбирали Водонаеву, да как она прям с ненавистью рассказывала про учителей да там тоже был буллинг со стороны учителей да и как у нее до сих пор вот но ну, эти эмоции в обеих и и в в и в водонаевой а эти эмоции живы но посмотрите как она рассказывает да она никого не обвиняет она вот как-то понимаете ей больно это проговаривать но она при этом никого не ненавидит а вот вот это вот тоже опять-таки еще один плюсик в ее в ее ну в ее оценку что ли да давайте смотреть не люблю. то есть, Мне когда говорят, что вот, надо, типа, было бы классно, если бы рассказали про свою школу. Нет, я не, не люблю рассказывать про школу. Я, допустим, столкнулась с тем, что просто меня не приняли изначально, потому что подумали, что я там человек из другой страны, потому что мы приехали из Германии, потому что папа военнослужащий. И как-то меня такие изначально дети почему-то восприняли в штыки, что я типа немка, что я какая-то там недорусская. Почему-то через эту призму начался какой-то негатив. У меня еще были, как сейчас помню, какие-то лакированные белые пацанушки. Это тоже вызвало какое-то раздражение в людей. И даже это как, вот как помнишь фильм «Чучело», когда накопительный эффект, когда тут ты не устроилась, здесь ты не устроилась. И почему-то потихонечку, потихонечку, потихонечку, еще какому-то мальчику понравилось в школе, в классе, который нравился другой девочке. Эта девочка против меня объединила других девочек, со мной перестали все общаться вдруг, и мальчики тоже подключились. И это все, опять же, таким колом, накатанным превратилось в какое-то гнобление не только уже на уровне класса а на уровне школы да она очень много пережила конечно а, да а значит что я смотрю тут у нас в чате происходит брожение не пойму кто тут воду мутит а, но дорогие мои давайте мы будем слушать раз уж мы собрались ну как то вот и участвовать в этом разборе тем более у нас сейчас будет последний фрагмент на сегодня я как обещала а, стрим будет короткий а, значит давайте смотрим это такая юморопропаганда в той части, которая касается политики. Вы что, нам, вы нам угрожаете? Нет. Это кузнечик прыгнул в муку. Ну, может, и не будем расширяться. Правильно. Как ты вообще к этому относишься? Мне, а потому, что, знаешь, это было... почему это не тяготит? Во-первых, потому что... А вот смотрите ее реакцию давайте здесь поподробнее рассмотрим вот что касается а, того а, той ситуации вы молодцы что пишите в комментариях она подбородок придерживала да это все было а, но ну вот я вам показала этот фрагмент ну вот чисто для того чтобы вы понимали что а, у нее это тоже было и там она все говорит правду а вот здесь смотрите значит поправляет волосы а, поправлять волосы это в какой-то степени красоваться да а, но ну, то есть она ну, показывает что она лучше да? дальше идет это, это выбор вот вот вот этот момент интересный сейчас сейчас попробую поймать это выбор вот видите вот это вот презрение и поджимание губ смотрит вниз а, о чем это говорит она очень осуждает. Осуждает. И вот плюс еще по правилам волосы. По правилам волосы это, посмотрите, какая я красивая. А дальше, презрение это опять-таки сравнение. Да, сравнение я лучше. А, ну, то есть подсознательно для нее это абсолютно неприемлемо. И она осуждает тех людей, которые этим занимаются, о чем сейчас идет речь. А вот здесь, несмотря на то, что она ничего плохого, не сказала она вообще в принципе вот ничего плохого ни о ком не сказала аж, знаете аж скучно было можно сказать да но а при этом вот это вот ее мимика а, говорит о том что много чего она могла бы сказать но человек очень хорошо воспитан и она никогда на людях не а, не скажет того что вот у нее в душе а, ну вот что происходит на самом деле это в какой-то степени скрытность до да, в какой-то степени это а, но ну, это не, не скрытность это все-таки культура а, который к сожалению лишены а, те, кого мы здесь вот часто разбираем да не буду называть опять-таки фамилии а, не буду, вы отлично знаете, кому, кого мы с вами разбирали, и повторяться не надо. Просто вот здесь четко видно, что она умалчивает. Умалчивает для того, чтобы не наговорить лишнего. Вот чего не хватает многим, многим людям. Да. Продюсеров, участников и так далее люди хотят в этом участвовать, пусть участвуют. Я ни в коем случае не буду их в этом обвинять и говорить, что они не правы. Это. Но обвинять напрямую она не будет, но в душе она их осуждает. Ей это, в общем-то, но ну, не нравится. И вообще я, я не нравится. Тоже в этом участвую. Что же не можешь отказаться. Могу. Я в этом. Камедибума в этом не участвует. Ну, то есть, видите, как она но она очень грамотный человек она очень умная несмотря на ну вот она как бы открыта, да но она говорит только то что можно сказать понимаете вот эта внутренняя цензура очень хорошо в ней развита и вот это тоже еще один э, хороший плюсик в ее карму можно так сказать а, да значит ну что на сегодня у меня все смотрите я в 37 минут уложилась а, да спасибо вам большое за внимание спасибо за то что вы участвовали в этом разборе если вдруг вы еще не подписаны на канал подписывайтесь а, значит подписывайтесь на рассылки там мои а, в общем будьте с нами мы будем дальше разбирать героев до да, которых вы да, пишите в комментариях кого вы хотите разобрать. Пусть я не сразу это выполняю, но я это все равно рано или поздно выполняю. А, так по поводу Дантины. Если вдруг кто-то а, еще у кого-то остались вопросы, кто-то подошел, я ближайшее время запланирую эту трансляцию, когда мы с Херомантом все решим, обсудим время, когда она будет свободна и когда у меня будет окошечко. Поэтому а, мы держим на, э, ну вот на примете вас, так что все в порядке, мы о вас помним а, да и пишите в комментариях кого вы еще хотите разобрать большое спасибо что вы со мной а, значит что еще хорошего вам вечера а, блестящего настроения и всего самого-самого доброго теплого и самого лучшего пока пока